Дмитриевичу Бабалугову. А кто? Вот самолет, видишь? Вот смотри. Он летит выше всех. Нет, нет. Вот этот самолет построил Right. Вы слышите, о чем поют дети в этой стране? Об душа ребенка в самом нежном возрасте изуродована воспитанием. Да, это весьма прискорбно. Меня коробит этот всеобщий фанатизм. В этом есть что-то глубоко чуждое в цивилизации. Вам нужна маленькая услуга. Вы готовы заплатить настоящую цену, и вы не смеете обратиться к этим людям, ибо рискуете быть немедленно схваченным за шиворот. Да, Это весьма прискорб. В этой стране невозможно. Прошу. Прошу. Может быть, наши попытки вообще излишни? Может быть, э, в самом деле стоит прекратить нашу работу? Простите, вы не дали закончить мне фразу? Я говорю, что в этой стране невозможно работать э, обыкновенными методами. Имейте в виду, что на этом деле вы можете сделать карьеру. Слушаюсь, господин полковник. Или закончить. Итак, делу. Мне нужен профессор Боголюбов. Что у вас есть? Мало. Чертежи его отдано на хранение в сейф. В служебном окружении Боголюбова я не вижу подходящей кандидатуры. А мой корреспондентский билет открывает мне двери в ложе съездов и фестивалей на трибуну площадей. на в частные дома. Я живу за барьером. Что у вас? Не годится, не годится. Почему с собакой? Он увлечен дрессировкой собак и намерен отправить их к брату на границу. Об этом надо будет подумать. Кто достал вам эти фотографии? Новый человек, троцкист. Mm -hmm. Его прошлое у меня в кармане. Он знаком с дочерью профессора по консерватории. Но он, кажется, не очень нравится отцу. Боголюбов уезжает на дачу. Врачи запретили ему работать. Это не важно. Такие люди работают везде и в любое время. Так вы говорите а учится в консерватории. И только вот почему ты не спишь почему ты не спишь вот э, думаю все опять думаешь тебе что в кремле сказали До да мне никакой работы и не смеешь не слушаться разве я работаю я же и не работаю замечательно вы что не спите полуношеньки это еще что такое ну вот и доигралась ты что не спишь? Я сплю. Ну, ознакомились с делом? Да, да, сейчас кончаю. Ну и ваше мнение? Дело серьезное, товарищ майор. Ведь они уже дважды пытались похитить чертежи из института. Да, и дважды эта попытка проводилась. Есть основания полагать, что первые две неудачи не обескуражили этих господ. Да, компания отчаянная. Эти господа способны на все и в любое время. Это дело поручается тебе, товарищ Михайлов. Есть, товарищ майор. На днях профессор Боголюбов переезжает на дачу. Что ты думаешь делать? Пойду в отпуск, товарищ майор. Свичка. Полагаю, что придется поселиться рядом с дачей товарища Боголюбова. Правильное решение. А теперь пойдем спать, товарищ. Да? им на дачу. Собирайся быстро, по-военному. А если с утра готова, только костюм упаку. Да? Говорит да. майор Петров. Привет. Да, товарищ Михайлов, обязательно сегодня. Витьку? Значит, хотите, возьмите вечку. Да, пожалуй, это лучше. Есть, товарищ майор. Немедленно еду. Ты чего надул, Светенька? В он звонит, когда у нас дача. А он звонит, что есть билет в цирк. Цирк лучше дачи. обязательно должен с ним познакомиться. Я да должен его расспросить. Провожу его. Хорошо, Надюш, мы поедем без вас. Я да, умненький мой. Ты сказал, что тебя зовут Витенька. Витенька. Ух ты! А вас как? А меня Вась. Дядя Вась. А ты Витенька конфеты любишь? Люблю. о вашем методе трихероз. Ну, как важно. А раз ты хочешь стать цирковым артистом? Нет, я буду либо конструктором, либо пограничником. Это я твердо решил. Пушка, пожалуйста. Пойдем, пушку. Да, Надюша. Я не могу тебя проводить. Ровно в пять мне важно деловое свидание. Деловое ли? Ну что, конечно, деловое. Честно. Честно. Ну, давай, до свидания. Завтра ждем я на даче. Наш класс обещал послать в подарок одной пограничной заставе трех овчарок. Товарищи мои уезжают на все лето по горам лади, А садоке остаются у меня на даче. И вот мне бы очень хотелось, А ну, постой, Вернемся на минутку. Гражданин, одну минутку. Позовите, пожалуйста, Андрейку. Андрейку? Какого Андрейку? Ну, да у вас тут э, работает Андрейка. Простите, никакого Андрейки у нас нет. стакан чая с лимоном. Будете ждать, понимаете? Mm -hmm. Пойдет один стакан чая с лимоном. Получается. Помните, товарищ свидетельский? Откуда вы знаете мою фамилию? Я вообще вас знаю. Для нашего с вами разговора. Вы меня извините, гражданин, но право мне не о чем с вами разговаривать. А Секретные память сенситивные. Возможно. обед будьте Нашу встречу на даче. На какой даче? Одного скажу бывшего общественного mm -hmm. деятеля. Давайте. Пожалуйста. Какого общественного деятеля? Я говорю про того общественного деятеля, который был расстрелян до первого проката. Позвольте, ну вы были так же обоенными. Это не важно, кем я был. Мой номер 4 без Спасибо. Платите сейчас, только спокойно. Значит, я поступаю в ваше распоряжение? Вот это вот мужской разговор. Именно в мое распоряжение. Нас интересует профессор Боголюбов. А у вас ярные отношения с его дочкой. У вас 15-7. Что конкретно мне поручается? У вас на рублей адрес, я жду вас завтра в 10 утра. Пожалуйста. Послушайте. Нет, это совсем не то. <laughs> да, это действительно не то. А ну-ка сыграй еще раз. Если тебе нравится. Замечательно. Алло. А что последует дальше? Добрый день, бифтек по-деревенски. Шницель по имеет? А будь спокойно. Швенцинский снимет планы квартиры и сады и сделает слепкий ключей. Правильно. Операцию надо проделать в загородных условиях, именно на даче. Не звать беспокоиться. Разве... Виноват. Ты секундочку. Салатик будет по судьбам. Какое впечатление произвел на вас Свинтинский? Очаровательный молодой человек. Только не опыт и горячий. Горячий? Очень хорошо. И потом он болезненно самолюбив. Самолюбив? Очень хорошо. Прибавьте ему жалование. Я просил бы дать мне еще одного обственного помощника. Он же параллельно работает номер 12. В своем роде знаменит? Знаю, дрессировщик работает у нас с 1914 -го года. Это мы имейте в виду. На этом деле вы можете сделать себе карьеру. А -а -а. Или.. Закончить видео. Понимаете? Пожалуйста, торопитесь. А на и смотрите, не пережарьте мышь. а так обращаться с животными. Красный галстук носишь, будь готов и прочие, а так нехорошо обращаешься с животными. Эх ты! Вы понимаете, это собака из школьного питомника. Мы должны их подготовить для несения дозорной службы. Это все верно, только вот бить собаку не следует. Она не имеет права есть пищу, полученную с чужих рук. Это не полагается по уставу. Да ну, очень хорошо. То говорить надо лаской, лаской ведь больше сделаешь. Чарли, Чарли, Эрт, Эрт, Эрт, Эрт. Ну что это за собака? Кому такая фентифлюшка нужна? Что, мой Чарли фентифлюшка? Смотри, Чарли, оп, оп, али, али, оп, так, али. Еще, еще, ещё, ещё. А, твоя, пальцы, пальцы. Кобе? Кобе? Ох, вот, вот молодой человек. И это все одной лаской. А мой Чарли с самых юных лет и до почтенного возраста в котором он сейчас находится, даже не подозревал, что на свете существует такое страшное чувство, как боль. А ты ремнем, а и как стыдно. Ну вы понимаешь. Я понимаю, я все понимаю. Райт, right. Райт. Right. Right. Осторожно, right. он чужих кусает. Он злых кусает. Поди сюда, Райт, right. поди сюда, хороший, пойди сюда. Вера. Мы мешаем пойдем. Тихо, тихо. Ну смотри, сиди, сынок, учись. Самое милое на свете дело. Ух ты. Ух. А почему вы еще одну не вытащите? Ты же обещал тихо сидеть, Виська. Я тихо. Папа, Коля, а кто это в лодке? Да не знаю, Висенька. Слегка. Здравствуй, здравствуй. Да. Ну, как дела? Дела-то хорошо, да вот Райд ничего не понимает. Да что ты? И то он сдвинулся с мертвой точки. А, вот мы сейчас проверим. Пойдем. Ну, пойдем. Ну, Райдик, ну, Райдик. А ты же говорил, что овец не любит. А я и забыл. Вы извините меня, но здесь территория нашей дачи и посторонним... Простите, пожалуйста, я не знал. Ты посиди минутку, я сейчас приду. Что, можете идти. Есть. Понимаете, очень уж неудобно скрывать нашу с вами работу. Мне ведь отец не дает. Покажи, да покажи мне собак. Ну как я такого покажу необразованного? А ты бы сказал, что еще рано. Что на днях покажешь. Да я ему говорила, что на днях. Отец скоро приедет. Как? А разве его нет дома? Никого, все уехали. Что же ты мне раньше? А что, что? А... а мы бы успели, мы бы подготовили. А что теперь делать? Идем на дачу, ты мне дашь кусочек мяса, и может быть... Пошли! Что это? Идемте, дядя Вася, я вас познакомлю с мамой, с папой, с Надюшей. Идемте. Нет, я с, с удовольствием, видишь, я одет как-то. Да что вы, дядя Вася, они будут очень рады, уверяю вас. Идемте. Да, постой, а где Чарли? Андрейка? Андрейка? Ты иди, Андрюшенька, а я, я Чарли, где мой Чарли? Когда ты ищете, приходите, я жду вас, дядя Вася. Кто-то кто. Ну, здравствуй, Витенька. Здравствуйте. Ты опять? Вих, ты чего забрал в чужую машину? А ну, вылезай быстро, по одного. Давай-давай. Здравствуйте. Здравствуйте, образцовый отец. Что вы здесь делаете? Где, здесь? Нет. У меня отпуск, а наша дача рядом. Вы знаете, вы очень часто оставляете Витьку одного, это нехорошо. Я, признаться, даже подумал, что вы его подарили кому-нибудь на память. Ну что ведь я же образцовый отец. Даже образцовый показательный. Я не понимаю, как можно так относиться к ребенку. Ну хорошо вы, но ну, что смотрит мать? В день, когда родился Виська, его мать умерла. Простите. Я, конечно, зря затеял этот разговор, но я не знала. Я вообще о вас ничего не знаю. Я обыкновенный советский гражданин. Надюша! Простите, меня зовут. До свидания. До свидания. Пошли. Надя, что это за человек? Обыкновенный гражданин. А ты его хорошо знаешь? Не очень. Надо быть осторожней в знакомствах, Надюша. Ты же знаешь, кто твой отец, и ты должна быть особенно бдительной. Я всегда помню об этом, Толя, и мне непонятно твоя беспокойство. Да я знаю, что ты помнишь. Но я считаю своим долгом всегда напоминать тебе об этом. Я очень люблю тебя и твою семью, хотя Никита демич мне кажется, не совсем ко мне хорошо относится. Вот это тебе действительно только кажется. Ты знаешь, его мысли заняты сейчас очень серьезными вещами. Какими? А ведь я только что сказала, что не нужно быть болтливым. А, верно. А кроме того, Толя, мой отец очень доверяет мне и никогда не вмешивается в мои личные дела. Вот твои личные дела меня больше всего и волнуют. Надюша! Купаться! Пойдем, Толя, нас зовут. Жалко. А мне так хорошо с тобой. И нет. Хорошо. А, спасибо. А почему вы не купаетесь, а? Да так, понимаете, судился, что-то горно а. Скажите, это вашей конструкции? Да, моей. Красавица. Ничего. А что, разве у летный скверные качества? Нет, не скверные, но бывает лучше. а Мы ведь должны и будем летать выше, дальше и быстрее всех. Никит Демидж, вот скажите, вы бы могли построить самолет, который бы летал со скоростью, ну, допустим, тысячу километров в час? О, мы можем построить самолет, который будет летать э, очень много километров в час. Знаете, такой длинный-длинный, без крыльев, похожий на снаряд. А почему не строить? Видите ли, у него посадочная скорость пока что равняется. Э, одним словом, у не очень большая посадочная скорость. И вот он у меня не взлететь, не сесть пока еще не может. Вот что меня сейчас беспокоит. А, -а, -а, а стало быть, это только мечта. Мечта? Виноват, а завоевание Северного полюса это что, по-вашему, тоже мечта? А перелет э, Громова, Чкалова, Хокинаки? Сами вы, извините за выражение, мечта. Никит Димит У тебя весь горло болит, а из-за простой бумажки. Ерунда. Что вы этой записке, Анатолий? На, возьми, если тебя волнует. Что-то было нарисовано, все смылось. Странно. Как же это так неосторожно получилось? Надюша, мне не нравится эта история. Ну какая история? Просто я думал... Что ты думал? Я думал, ты понимаешь, что это записка от одной женщины? Я не говорю о записке, мне не нравится твое волнение. Честное слово, это простая ерундовая бумажка. Я не знаю, какому честному слову верить, тогда у цирка или сейчас. Свинтицкой, у вас прекрасный вид. Завяжите туфель, у вас шнурки болтаются. Я надеюсь, у вас все в порядке? У меня все в порядке. Поздравляю вас, Свинтицкой. У вас блестящая карьера. Эта карьера может внезапно оборваться. Знаете, с таким сухим металлическим треском. Меня волнует ваша нервозность. Может, вы сделали, боже упаси, какой-нибудь рискованный ход? Да нет. Мне не нравится ваш вид. Ночью ждите меня сегодня. А нужны деньги? Нет. Я могу питаться запахом фиалок. Держите. С ними. Скажи им, что будем знакомы. Uh -huh. А как ее зовут? Этот жали, а того Райт. Очень хорошо. Сидеть. Пожалуйте ручку. Пожалуйте ручку. Взяли, пожалуйте ручку. Очень хорошо. Очень хорошо. Райт. Ну, очень приятно, Райт. Ну дай мне лапочку. Дай лапочку. Ну дай. Ну дай лапочку. Дай лапочку. Ох, чудный. Чудный чудный. Ой, хорошо. Ну-ка дай ей косточку. Взяли. Дай сюда. Хороши? И этих собак ты готовишь в подарок Алш? Да. Хороши? Ужасные собаки. Это не собаки, а какие-то фентифлюшки. Да ведь я их новым методом воспитал, только лаской. Лаской? Служебная собака должна быть прежде всего злобной и недоверчивой. А это... А, Никита, ты что моего собачника обижаешь? Андрюша, поди сюда. Андрюшенька, я не хотел тебя обидеть, но граница ведь это же не цирк и не игрушка. Как же ты, пионера, не понимаешь? Раз такие собаки Алеши нужны. Андрюша милый, наши враги стараются использовать каждую щелочку на нашей границе, чтобы перебросить к нам сюда диверсантов, шпионов и прочую, извини за выражение, мерзость. Эти негодяи стараются всеми силами выкрасть у нас. Наши военные тайны, планы заводов, чертежи. И вот долг каждого честного советского гражданина, значит, вот твой, мой, Надюшин, Мамин, заключается в том, чтобы помочь выловить этих бандитов, чтобы они не мешали нам строить нашу замечательную жизнь. Понял? Ну, а теперь иди переучивай. Добрый вечер. Здравствуйте. Надюш, мне нужно очень серьезно с тобой поговорить. Хорошо. Это старая история, Надюша. Но я должен был встретиться с этой женщиной. Понимаешь, должен чтобы навсегда покончить. Я всегда говорил тебе правду. И сейчас говорю, что я люблю только тебя одну. Я очень виноват, Надюша. Ты недостойна лжи. Но я боялся, что тебе будет больно, если я скажу правду. Ну, вот так, видишь, еще больней. Но это никогда не повторится. Ну, прости, Надюша, прости. Уйди, Анатолий. Мне нужно побыть одной. Хорошо. Я ухожу, Надюша. И не приду пока сама не позовет. здесь делаешь? Ты же знаешь, что кроме отца и меня сюда никто не имеет права входить. Как ты попал сюда, Анатолий? Ты извини меня, но я не мог так уйти и зашел сюда, чтобы написать тебе, может быть, последнее письмо. А! Вот оно что. Ты, кажется, меня в чем-то подозреваешь. Что ж, правильно. Очень хорошо. В наше время никому верить нельзя. Ни другу, ни брату, ни отцу. Отцу? Да-да, я да, отцу. А что ж, мало ли инженеров оказались врагами народа. Ты! Мы еще вернемся к этому разговору. А сейчас уходи. еще вернемся к этому. не могу тебе сказать, отец. Надюша, Отец, тебе нравится Анатолий Сентицкий? Вот оно, какое горе-то пришло. Я спрашиваю, серьезно, отец? Ну, постольку, поскольку он тебе нравится. И она узнала план своего сада? Да нет. Где там? Но это была очень трудная ситуация. Счастье мое, что она ревнивая дура. Я с трудом, но рассеял ее подозрить. Пожалуйста. Рассеяли? Ага. А знаете ли вы, что такое вы натворили? Нет, не знаю. Не знаете? Нет. За такие провалы расплачиваются так. Берут такую бутылку. Путевой. То вам некогда куда-то спешить и торопить, то ночью в поле один. Почему? Опоздал на поезд, вот и пришлось идти пешком. Хотел бы остаться ночевать в городе, да Витька утром проснется, увидит, что меня не отопили. А -а -а. Садитесь, я вас завезу. за музыка. Сомнения, Глинки. Хорошая вещь. Что это вы такая грустная? А? Да вот, сомнения всякие. А какие сомнения? Не секрет? Конечно, секрет. Почему конечно? А потому что секрет. Мне вот один человек сказал, время теперь такое, что никому верить нельзя. Советской гражданин. Советской. Бывает. Паспорт советской, гражданство СССР, а все-таки... Значит, этот человек сказал неправду. А как вы сами думаете? Это у нас-то некому верить. Наша партия. А вы сами, ваша семья, наши колхозники, наши красные армии, а 170 миллионов советских горячих патриотов, это у нас-то некому верит. Другое дело, что людей нужно проверять, внимательно и зорко проверять, чтобы ни под какой маской не спрятался рак. Да. Так вы с этими сомнениями ездите? Нет, с другими. Я ведь в консерватории учусь. Может быть, композитором буду. Так вот у меня по этой линии всякие. А я вам советую никогда с собой не разрешать никаких сомнений. Обратитесь к какому-нибудь профессору. Он вам и поможет их разрешить. Эти сомнения профессор не разрешит. Вы думаете? А вы попробуйте. В каждой области есть специалисты, тем более ваши музыкальные. музыкальной. Вы меня извините, товарищ, но здесь близко уже, вы дойдете. Я вспомнила, у меня очень важное дело в городе. Хорошо, до свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, третий этаж направо. Ну как он один? Да, соседи на даче. Ну очень хорошо. Вы пойдите домой, почитайте газетку. Я через полчаса вернусь. пришла вам сказать что простите мне очень трудно сейчас я не могу еще сама поверить в это ошибаешься в человеке которого любишь который был так близок к тебе это очень больно вы понимаете вот у меня нет никаких доказательств только подозрение ведь я должна сказать об этом Студент государственной консерватории Анатолий Свинтицкой, а по-моему, враг. Дежурный по управлению слушает. Да. Ну и все в порядке. Успокойтесь, пожалуйста. Спасибо, не надо. Вы Спасибо. очень правильно поступили, что пришли к нам, товарищ Боголюбов. Расскажите подробнее. Сейчас я вам все расскажу. Я застал его в кабинете отца. Он знал, что туда никто не должен входить. И вот там, после очень странного разговора, я увидела в нем совсем другого человека. Он трух. Весь как-то преобразился. Когда он понял, что я заподозрил его, он пытался внушить мне подозрение к моему отцу, к Никите Дмитриевичу Багаляеву. Это страшно, Он грубый человек этот клоун. Вы на него не обижаетесь? Но вы должны сознаться, что допустили непростительную ошибку. Я да, знаю. А вы спокойны? Да, я спокойно. Вот. С нотами. Я имею в виду план квартир. Это хорошо, хвалю. Но вот здесь что же такое? Бульгарная бумажка. Вот смотрите, Анатолий Николаевич. Работа мастера. А Партрет собачки по имени Фунтиков, но на заднем плане Поголюцкий сад. Учитесь. А вы бумажку да еще на ну, а потом при пробе ключей сейфа, так грубо, вы знали, что в квартире вы не один. Да знам. Ну что вы меня учите? Спокойно. Да я спокоен. Ну, что... Давайте исправлять. Садитесь. Садитесь и пишите. Кому пишете? Можно было найти более подходящее место. Кому писать что? И, наверное, не заряжен. Заряжен. Но... Милая Надя. Пишите, пишите. Милая Надя. Я пишу тебе в очень тяжелом состоянии. Написали в очень тяжелом состоянии. Написал. Я понял, что совершил. Ходить курить? Нет, спасибо. Непростительную ошибку. Ошибка. И из-за этой ошибки безвозвратно тебя потерял. Thank <laughs> you. Здравствуйте, товарищ Михайлович. Здравствуйте, товарищ майор. Вам только что звонили из дома. Вы обещали сегодня утром позвонить? Да, да, обещал. Спасибо, Николай, позвоню. Ну Как дела? Инсценировка самоубийства проведена блестяще. Однако наша экспертиза установила, что в момент самоубийства в комнате находилось два человека, а в момент смерти в руках Свинтийского было перо. Вот его письмо. Да, история запутывается. Ясно одно, товарищ майор. Здесь действует целая организованная банда. Да, мне ваша задача взять всех до последнего. Понятно. Все нити уже у меня в руках. Но смотри, не горячись. Не упусти момента. И помни, ты лично отвечаешь за порученное тебе дело. Я знаю, товарищ майор. Очень хорошо, что знаешь. Сколько тебе времени еще потребуется? Два дня, товарищ майор. Дают два дня. Срок. Есть. Здорово! Здорово! Клюет? Ничего. Хорошо, клюет. Можно присадить. Чего? Садись. Давно рыбалишь? порядком. Ты, брат, меня хлебом не кормить. а мне взять бы рыбу здоровенную. Ну. А бывает и крутая рыбка-то. всякое бывает. Милое дело. До свидания, пап. До свидания, милый. Смотри, у меня не шелит? Нет, я с собаками поиграю. Ну хорошо. Я забыл про злость, совсем забыл про злость, дядя Вася куда-то пропал. Дядя Вася! Здравствуй, мать! Мы ведь с вами совсем забыли про злость, мы ведь их испортили. Какую злость? О какой злости ты говоришь? О собачьей. Ведь дозорная собака должна быть злобной, ну, недоверчивой, ну, а, а мы... А мы достигнем всего лаской, лаской. Как я рад тебя видеть, маленький. Дядя Вася, почему вы так долго не приходили? А я не мог, не мог, деточка, занят был. Ох, какой я тебе подарок принес. Ты хочешь? Пойдем посмотрим. Пойдемте, на Пойдем. Смотри, какая ну, девушка. у моего папы таких много. Хотите, покажи? Нет, Пойдемте. нет. Знаешь что, давай его запустим. А? Давай. А -а -а. Отдохните, устали-нибудь. Подавите руки, будьте любезны. Повернитесь перой. Больше у вас нет? Ну давай -ну, быстрее. Да. Да. Что-то у нас разговор не клеится. Пойдемте, что ли? Открывайте, у вас же есть ключи. Опустите, опустите руки, у вас ведь все равно ничего нет. Пошли. Налево. Неловкий. Извините, пожалуйста. Дайте я. Терпение, терпение, мой дружочек. Еще минутка, и гидро пойдет. Эх, жалко. Снесет течением самолет. Я сейчас. Молодец, молодец, Андрейка. Вырастешь, чемпионом по плаванию будешь. Если вы сделаете шаг, я пристрелю вас Если вы сделаете шаг, я пристрелю этого мальчишку Я не сделаю шага Отпустите, отпустите, мне больно Молчи, дайте мне возможность сесть в лодку, и я отпущу его Я не уверен, что дам вам эту возможность Береги, дружок, я сейчас. здравствуйте товарищ боголюбов здравствуйте здравствуйте вы что ко мне Мир спрошу. что это у вас за чертежи это ваши чертежи мои этого не может быть все мои работы хранятся в сейфе и вам по моему это очень хорошо известно видите ли у вас на даче задержан шпион который очень интересовался и даже сфотографировал их Позвольте заглянуть. Пожалуйста. Это очень важные улики. Товарищ, я ничего не понимаю. Эти чертежи сейчас не представляют никакой ценности. Это мой старый вариант. Верно. Я опасаюсь... Опасаюсь. Ваши права вы уничтожаете таким невероятным трудом, налаженные мною окинули. Ваша карьера закончена в этой господин капитан. Но сегодня я должен позабыться Завтра вы поедете на охоту, господин майор. Слушаюсь, господин полковник. Понятно. Вы скоро сойдете. Через 15 минут пройдет поезд. Это местный поезд. Вы доедете до Тамбова и пересядете в поезд, идущий до Мичуринска. Из Мичуринска вы проедете в Ростов и оттуда в Одессу. Наш человек в Одессе посудит вас на проход, который отправит вас за границу. Замечательно, господин капитан. Счастливого пути, господин капитан. Благодарю вас. мне в этот поезд. Пойдем. Ну, Андрейка, это тебе наука на всю жизнь. Да, этот урок я выучил на много, товарищ лейтенант? <смех> На место! Вы понимаете, товарищ, эти собаки не цирковые. Они дрессируются для границы. Постараюсь понять, товарищ. Ну, Витька, как дела? Много работы, товарищ начальник. Много ты Ну, работай, работай. Как операция? Не беспокойтесь, все в порядке. Ну как операция? Не беспокойтесь, все в порядке. Взяли всех до последнего. Следствие подтвердило наши данные. Приедешь на работу, ознакомиться чем много работы? Баба, да 6 -да. я уже выйду. выбросить из головы. 26. Ну да, 10. 26. Ну правильно, 15 окончательно. Лейтенант Михайлов, 26. Есть. Ну, а пока займись личными делами. Какие же мне личные дела, товарищ Криво? Здравствуйте. Ой, Витька, задушишь. Это тебе. Спасибо. Ну, а это вам. Спасибо. Вы не знакомы? Мой начальник. Здравствуйте. Надежда Боголюбова. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Кто же вы, папа Коля, если это не секрет? Конечно, секрет. Почему, конечно? А потому, что секрет. Да нет, конечно, не секрет. Обыкновенный советский гражданин. Правильно, Николай. Он может сколько угодно считать себя обыкновенным, но для меня... Он все равно герой. Он достоин самой высокой награды. Самая высокая награда? От доверие партии и народа, давших ему оружие, чтобы защищать нашу родину от врагов. Я понимаю. Сегодня я докладываю наркому, что лейтенант Михайлов оправдал это доверие. Да ведь ты я тебе скажу, Ты не умеешь. Нет, я умею. А ну, ребятки. Давайте помогу освоить машину. Пойдемте туда, здесь нам тесно будет. Ну, а как ваше здоровье? Хорошо. Папа Коля, у меня есть к вам очень важный для меня вопрос. Что такое? Скажите. Только искренне, вы любите музыку? Очень. Вы знаете, я была бы ужасно огорчена, если бы вы сказали нет. Я очень люблю музыку.